Здоров, здоров. Да? 5.33. Вот так мы спим. Пол шестого утра, а мы только встали И идем сейчас заваривать чай. За всех-то не отвечай. Я в 5 уже будил тебя. Да ладно. Ну, ладно. А, ну да, 5 ты меня будил. Тебе еще черви снились в это время. Я как раз Седра. засыпал, а ты меня будить начал. Вот, на улице птички поют. Погода офигенная. Прохладненько, конечно. Чуть-чуть. 24. Хорошо. Не, правда, реально так классно, когда прохладно Офигенный такой, да? Это что, Дрюха, ты резинку закидывал? это я резинку закидывал. Ты все таки закинул? Ну почему я кинул? Она что-то сработала обратно. Так и не перекинули. Это. Будем пробовать снова на какую? Давай, закидывай. Я это сейчас закидываю, я пойду, пока чёк там поставлю. Давай, давай. Сейчас я буду это на два спиннинга херачить Давай. Я удочкой не буду. Сейчас две кормушки зацеплю Время 8 часов утра. Сколько мы два часа сидим, да? Два часа сидим. Одна сорожка. Поклевки есть? Ты часа полтора с резинкой, ну текло. да, я пока еще резинку ставил. Вот у нас резиночка. С, кусок, с куском говна вместо поплавка. С куском говна говорю вместо поплавка. Три домки. И одна удочка. Да. Почему не клюет то не знаю. Ну, что-то вот не клюет. Может, кто там подскажет потом в комментариях. Сейчас покажу, где она. Он же должен попрыгать, по идее, да? Я так думаю, вот, блин, вот поплывок, да? Вот поплывок. Ага, вот он грузик. Не так высоко А вот кукуруза от воды. Нормально. Сантиметров. Сантиметров 30. Ну, мы думаем, блядь. На такое расстояние рыба же должна выпрыгнуть из воды и схватить эту кукурузу. Учитывая размер карпа, там ну, 5-6 весом. Он должен подняться. Под удочка 20. удочка стоит четко, вообще четко. Поплавок висит сантиметров 50 от воды, ну и кукуруза сантиметров 30. перспективная. Да. Донки закинуты четко, четко-четко вон туда вот, под елки. Ладно. Короче, клево а что-то нету. Меня клюет. клюет? Да. А я вижу, кукуруза болтается. Видать, хвостом зацепил. Короче, клевого нету. Два часа сидим с шести утра. А да, ты признайся, ты часа-полтора с резинкой разбирался, блин. Ну да. Клевого нету. Я поймал одну сорогу. И все, и тихо. Вот на эту удочку на длинную у меня уже пять поклевок было, но подсечь ничего не смог. Одна, вторая. Ждем, вчера одна сорога, один подлещик и сегодня одна сорожка. Вот вчера они. Вчера говори, что мы часа два такой, полтора рыбачили. Ну да. Ух ты, блядь. Дерзкая какая. А? Две сорожки, один подлечь каждый. Водичка такая чистая, офигенная А ты может наживку сменить, а? Червяка одеть? Здесь не Это у тебя сейчас колокольчик? Да убери его нахер с кармана Все реально, Сань, положи его Червяка попробовать нацепить? Его. Нет, так, если он не допрыгивает до этого допрыгивает. А, ну да, вот кукуруза висит А червяк блядь, будет болтаться, да? Может еще и... Какая-нибудь утка побачилась да, Посмотрим да, да? Чувствуешь, да, Канадол? Да, да, да. Ух ты, блядь! Или лечь? Ой, нет, блядь! Сорожка, сорожка, сорожка нормальная! Хорошенькая Красотища Что, 2 -2. <связь> <связь> Счет 2-2 У меня лещ сорога, у Сани две сороги Удолбило хорошо, как будто Теперь возьми руку, я тебя Возьми руку Чтобы видать было Ой, я ее А я вижу по удочке Вот она Вытягивай Давай, давай, давай Не, такая же Кого? Да такая же самая Они все одинаковые они реально все одинаковые. Ну все. Что у нас там по счету-то? Ты глянь! За губу. Да. Очень нежно. Это что по счету-то у нас? Счет какой-то мои пользу. Какие 6-3? 3-3? Да-да. Вот каждый час, блядь, каждые два часа, блядь, <laughs> счет идет. Ну что-то да, слабоватая рыбалка, врать не будем. Но, но она есть. У меня что-то, кстати, сошло. Скажи, без всякого без всякого вранья. У меня что-то сошло, блядь, такое немаленькое. Крючок оторвало на. Саня. Ты время скажи, какое сейчас. Вот сейчас мы начнем ебашить. Время сейчас такое. Ну-ка, улыбочку в камеру. Ни хера селищ. Тянул это, казалось, блять, тяжело, пиздец Красавец, да? Пристань, сейчас траву заведешь и пиздец, Сань, подойди поближе Сюда подводи, от травы уводи, вот сюда, Сань А там резко. А не? похуй крезинки подводи, если ты, крючков то нету Дергай о, лещ что ли? Лещ! Нет, не лещ! Сань, потихонечку, потихонечку! Строгай, строгай, строгай! Хорошая, слушай! Ну, такая... Это побольше, Андрей! Да? А, да. Опусти! Да? Эх! Хорошенькая! Че, 6-4? Кто кого 6-4, а ты говоришь, вот, отстал! Нам. Андрей, глянь, какая рыба! Да! А, глянь. Вообще приятненько. Люди, люди, вот это рыбалка! Да поражи, не зреши, потом писать. Вот это рыбалка, вот это рыбалка Рыбачим потихонечку Сорожка идет, правда одна сорожка больше ничего не идет Ну все равно хорошо приятно. А я вытащил две штуки сразу Да, да, да, подряд две штуки то есть на, на одну удочку две Они у него сорвались На берегу Он за ними прыгнул, двоих одним Одним махом поймал. Сошли да, прям да. на берегу две штуки, а мы я их выловил. Думали даже на видео снять это. Но не успели. успели, но видео было бы интересное. Ага. Ну да, заебательская, прям животистая такая, живот здоровый. Но наебись. Блять, красивая она вообще да, <соторит> 9-6 9-6 Пойдем лапша остынет Потом порыбачим 3 часа, Нет, ой, час сегодня. А? а? Уяся, подними Чуть-чуть <соторит> <соторит> упал О, блядь Заебись Незрявая поездка да не, вообще нормально Ты не зрявая по Делать да. закидывать научился Ну все, ништяк да. Телефон убери Подожди, а, дожди, дожди Я стал любовь Кажется ясно Давай, будем смотреть, что там у тебя за серьезный тип. траву не веди его. Вон, клески подводи, ничего страшного. Лещ? У я он там извивается. Это не лещ. Селедочка. Хороший. О, красава. Красава. Да народ? Девять-девять! Девять-девять! Андрюха! Я сравнял счет! Ха-ха! <свят> Твоя сладкая! Ништяк! Ну что, теперь надо мне суетиться на... Ты меня догнал! <свят> <свят> Короче, <с> Саня <с> мокрый полностью у нас, телефон утоплен, спиннинг вытащен из воды, также и Саня тоже <с> вытащен из воды, блядь, полностью. <с> Короче, блядь, поймал Саня этого <с> <с> сорогу. Она у него на берегу сошла И Саня Мернул нахуй за сороки С головой блядь, С телефоном И с уточкой Ой, Горло болит Я короче кинулся Видео не снято Я кинулся это Спасать его Он полностью под водой был вообще Ушел Ой, Сейчас смешно, было сначала страшно. Но... Полностью нырнул. Споткнулся, упал, нырнул полностью с головой в воду. Я его за руку вытащил. Но... Удочка осталась в воде. Сейчас нашли ее. Вот она лежит. Ее даже видно не было, она тоже где-то на дне лежала. Глубоко у как оказывается. Вот так вот. Но... Ну, некогда было мне снимать видео, потому что надо было спасать брата. Я его за руку вытащил из этого, из водоема. Да, насмеялись, конечно. О. Саль! А, Саль, рукой помаши! материться, наверное. Пойду ему, дам одежду какую Ну, Но... Всем привет! Новенький идет. Я у вас впервые, впервые Никогда не рыбачил Говорят, здесь большие рыбы ловятся Я умею их подниматься со дна да. Это вообще был... был номер нахуй Андрей, я, сейчас так... я так вообще как <свят> Потом посмотришь, <свят> нормально выглядишь. Это. Я сейчас подошел такой, короче. Ну, ты там передважаешь, я думаю, закину эту туда. Ну все, там чук-чук такой. Пуф! Щелчок. <свят> Оторвалась нахуй. Катушка. Ну, видишь, леска свободная. Не катушка а это, кормушка. Кормушка. Ну. Блять, что-то подерзанул. Так резко дернул она бах на хватит летело. Ебать, так ты будешь сейчас в одном положении? Да! Осталось мне еще уебаться в воду с головой. Я могу. Ладно, плюс, у меня первый съебался, всего первый. Хотел двух поймать, да, поймал двух, а я одного несу. Он тебе дорого обошелся. Телефон, если высохнет, то заебись будет. Помнишь, мне было печально, что это? Ты еще. Ты, сама. Еще... Я искал, искал хожу, сама. Ты еще и с телефоном полез за удочкой <laughs> искать телефон. Сейчас да, покажу да. маленькой рыбки. То что поймали. Э! Сапился. Ну да. Блин, какие они красивенькие. И один лещ. На 16-12 было что-то. Давай. Вечер. Десятое число. О, что-то идет. Тихонько, тихонько. Ты зачем его поднимаешь так, Сань? О, заебись, что он здесь сошел. Нет, ты прямо это, поднял удочку на берегу, надо было по водичке его вытащить. Да, ну я делаю. Вот и... помельче маленько. Да нормально. Хорошко. Вечер. Какой десятое? 16.13. Десятое, да, сегодня число? Да-да-да. 16.13 счет у нас. Пойдем, подойди сюда. Давай. Не уебись с этим дочком. Ну вот, за сутки мы нарабачили. Ты подними, не видно, никуда. Ой, блядь. Приподними. Подальше, маленький. О, заебись видно. За сутки. Блядь, там килограмм на 10, да? Да больше ничего будешь, что ли. Конечно. Конечно. Если каждый по 150 грамм Ну да Что получается? 16-13? Да, ты пока снимай, я Не-не-не я, я еще должен вытянуть ну. Ты уже свою вытянул Какая туча идет, блядь Интересно дойдет она отсюда, не дойдет? Красиво вечером Офигенно Чего ты там? Дышишь так тяжело Зажимаю Ты снимаешь что Да Зажимаешь? Жди! Вот наша взрывка. А, а, это твой, блядь, блядь, Да, ты снимай, снимай, снимаешь, Снимай, Вот, чем мы делаем Сначала маленькую ложим Вверх, что было Павел Мартынович, о чем вы приказываете? сказал? Ну, говорит, берешь там перловку, гречку, ну, все, что от них и дел жрать можно. <решит> Павел Мартынович, а чем, чем отличается лещ, лещ от подлещика? Ну, подлещик этот, это во. А лещ тот, который съебался, <решит> сорвался. Добро! Давай! Ебать. Буль? Как-то так! Ништяк! А хорошо, что у меня сегодня водка моя нечаянно пролилась. Если бы моя водка не пролилась, мне пришлось бы ехать в деревню, и ты бы еще не приехал сюда. Я бы еще не приехал сюда. Да, я бы еще до сих пор сидел бы а здесь рыбачил. Бы пригонял меня, а вот сейчас я пью чай. Простой. Советский русский чай. Покажи, покажи, покажи, что там у тебя за зате... чай Там уже нет нихуя. Чай! Это чай. Ладно, поставим пока паузу. Сколько у нас, Саня, получилось? 16-13, Андрей. 16-13. Это что получается? Посчитай, двадцать девять. 29 штук, да? Это, блядь, с утра самого, да? С утра. Это не, это, скажем так, нормально, Андрей. Ну для такого разметчика рыба нормальная, думаю, да. тоже. Нормально. Хорошо. Вот сегодня еще посидим, порыбачим. И завтра до обеда, наверное, еще порыбачим. И все, в путь домой. Если пойдут завтра сазаны, то мы останемся. Да, сазаны, Скажи честно. Чё, честно, их здесь нету. Алло, блядь. Алена? Ну что-то ни одного не поймали на. Алёна, они есть? Ну нам сказали, что они здесь есть Я и блеснить пробовал, что-то и ни щучки есть, ни хрена, ни сазана не поймали Но зато сорожки наловили Говорят, здесь медведи есть Медведи, а там на въезде написано волчий лог Еще и волки, блядь, ну